Всем доброго времени суток. Еще раз хотел остановиться на проблеме работы лидера ТТ. Хотел пояснить еще раз, почему у одних происходит с ним проблема, у одного, так сказать, человека происходит, у второго нет. Если почитать форумы, то одни пишут, что абсолютно нерабочий пистолет, там, заедает, ломается, вылетает а, вот направляющая втулка. Второй пишет, что все нормально, отстрелял там три пачки патронов, никаких проблем. Вот. Проблема кроется в том, что лидеры ТТ выпускались как бы первая версия, это у нас не немодернизированный, вторая немножко доработанная, модернизация буквально она... модернизация вообще коснулась только направляющего стержня вот. только, только его. то есть это у нас первый выпуск идет с 2005 по 2008 ну да, по 2008 год и с 2008 по 2011 год это вот у нас второй ну, тип, наверное направляющего стержня так, так назовем. или модернизация его вот. а, в чем причина то есть пистолет был разработан под определенный патрон который у нас шел с двумя резинными шариками, ну, так сказать, в, постепенно во время, во время его эксплуатации начали выпускаться патроны более, более, с одним шариком и более мощной энергии, более мощной. Вот. Соответственно, пистолет не был рассчитан на этот, на этот патрон и его механизм Давайте беру, пока не нужен механизм, как сказать возврата затворной рамы, не был на рассчитан на такую энергию. Вот. В чем, что получается? Что, в, чем, в чем отличие работы? Вот. То, что я примерно написал в первом видео, почему же втулка? показал в первом видео почему же при выстреле э, в, направляющая втулка просто вылетает со ствола ну она или вылетает или на, на нем как-то задерживается перекосясь но ну, тем не менее то есть э, происходит выстрел и у нас сразу же идет э, ну поломка оружия вот старых боеприпасов сейчас они уже не производятся не продаются поэтому определенно вы в магазине это боеприпасы там 15 -го, 16 -го, э -э, ну, годов ну, наверное 15 -го даже не купите там от 16 вот у меня был самый поздний да, до соответственно ну, сегодняшнего дня сейчас я еще раз еще раз я просто Коснемся моего первого видео Почему это происходит Это происходит из-за того, что Затворная рама, когда отходит назад Она у нас Останавливается За счет направляющей штуки, которая на уширение Торм На уширение Ствола останавливается а у затворной рамы Соответственно, есть еще небольшой свободный ход И она У нас до начала, до начала крепления ствола ствола доходит вот, ну вот, до, до сюда. то есть соответственно у нее соответственно направляющая втулка рано или поздно, а это происходит обычно рано. она просто выходит из... вот здесь вот, покажу, что она еще раз вот, что у нее сбиты шлицы. Вот. Ну, соответственно там примерно на затворной раме происходит то же самое. Направляющая тулка сделана из более мягкого металла, поэтому она страдает в первую очередь, ее можно заменить но тем не менее затворная рама также деформируется вот что это как раз на пистолетах вот, ну, первой серии до 2008 года после 2008 года был вот этот, ну, разработан модернизированный направляющий стержень. Вот он. Что, что он, что, что за счет, что он как бы внес какую, почему вдруг перестала полетать втулка, и, автом... и пистолет стал более-менее сложно работать. Она нам дает вот этот как раз вот зазор в 5, ну, 5 миллиметров, да, там полсантиметра, может, ну, примерно в таких вот и она стала затворная рама стала просто останавливаться чуть раньше за счет вот, вот этой ну, прокладки грубо говоря у расширения направляющего стержня вот, и соответственно у нас направляющая штука остается не доходит до, до расширения до расширения ствола, до расширения ствола вот и остается спокойно на затворной раме чтобы нам взять пистолет первого выпуска и поставить и поставить его поставить просто вот этот направляющий стержень у нас не получится ну вот у меня не получается потому что он не был рассчитан и вот здесь вот мне не закрыть затворную раму не поставить ее в пазы мне не хватает буквально миллиметра чтобы затворная рама встала в пазы мешает вот буквально миллиметр вот на пистолета второй серии у них для того чтобы для того чтобы вот этого не было то есть у них здесь вот в этой части сделаны фрезерованные небольшие пазы буквально небольшие и как раз вот направляющий вот этот стержень он туда встает прекрасно и затворная рама ну, за, закрывается То есть, как, как вот с моим изначальным заводским вот она просто э, закрывается и спокойно э, ну, за, заезжает вот. поэтому чтобы э, избежать вот этой проблемы с, с первой с первой серии пистолетов и поставить направляющий стержень от второго ну, да, вот, такой, вот от, от второй серии, серии, да, или от, модерниз, от модернизированного э, лидера ТТ вам придется по поколхозить э, как это сделать, я этого не делаю не собираюсь делать, потому что я считаю, что уже у меня пистолет мертвый, как бы его ну, уже надо отпустить просто вот тем не менее, я приобрел, да вот этот, вот этот комплект с пружиной плюс стержень. Ну, посмотрел, что он так просто не, не заходит, ну, и что-то пилить не хочется уже. Да и нет смысла, потому что сама затворная рама уже она чуть-чуть немножко подраздулась под и его уже просто не спасти. Вот. Поэтому, ну, мой такой совет, наверное, чтобы просто не тратить деньги. А самое главное, время, потому что денег он стоит небольших, потому что эти пистолеты уже бушные. Вот. То есть больше потратите время на, вот, на то, чтобы с ним копаться, опять его куда-то там сдавать, или в магазин, или в или еще куда-либо, там в ремонт. Мой, мой совет покупать однозначно пистолет после. Седьмого года ну вот, отлич, отличительные его будут это направляющий стержень да, плюс будет немножко сфризированные пазы пазы в этой, в, ну, в этой части, где крепится, ну, крепится ствол. Вот, на у меня он абсолютно там ровно, никаких пазов тут нету. Вот. Да, и если вот у вас есть какие-то сомнения, да, или спросите у продавца, или еще что-то, какого года выпуска, ну если документов нету, потому что по году выпуска самого пистолета там вы не определите, то есть там были разные серии, разные годы самих пистолетов. Там никак не определить, к сожалению, не сопоставить, что там, например, до 40 -го года, до 41-го года это, например, были пистолеты первой серии, а после 40 -го года это пистолеты второй серии. Нет, там они абсолютно идут в разброс. Вот. А первый вот пистолет первой серии до... 2008 года я не советую покупать, потому что если даже кто-то и сам поставил направляющий стержень, то, скорее всего, это было путем проб и ошибок, и оружие не должно как-то вас, вас подводить, и, или там чтобы вы задумались, о а сработает оно или не сработает, и, и, и чтобы у вас это просто затворный роман где-то не, не перекосила ее. Вот. Так что однозначно, только после восьмого года пистолета. Но я бы даже, наверное, не стал рекомендовать и пистолет после восьмого года. Какие-то у меня все равно сомнения по поводу его такой надежности, работоспособности и, и, за, и прочностных характеристиков по поводу именно запаса, запаса настрела. Вот. Потому что без настрела по сложно с пистолетом работать да, и понимать, как, как, как его использовать в какой-то критической ситуации. Вот, а чем больше, если у вас пистолет первой серии, чем больше вы настреливаете, тем, соответственно, у вас больше приходит он в негодность. Поэтому, мне кажется, драматический пистолет лидера ТТ, наверное, в современных реалиях, только если для реконструкторов может подойдут. Тендеры можно купить и холощенные экземпляры. Все, спасибо большое за внимание.